Это видео будет полезно для тех, кто задумался о создании канала, о его монетизации, либо владельцам молодых каналов, у которого есть канал, но нет прибыли. Можешь наспор выпить ведро зеленки. У YouTube есть прибыльная и интересная ниша – челлендж-канал. Бросить вызов. Прожить месяц на 70 тысяч рублей. Прожить неделю в лесу путешествие автостопом, худеем на 15 килограмм, бегаем каждый вечер, заработаем тысячу долларов за неделю, или просто выйти замуж. Любители спорить, давайте на этом зарабатывать. Челлендж-канал очень высокодоходный и перспективный канал для заработка, а выбор правильной ниши – это гарантия того, что вы будете стабильно и много зарабатывать. Создавайте правильный и интересный контент, а эти восемь советов помогут сделать вам ваш канал успешным и прибыльным. Приготовьте контент-план.